Друзья, всем привет на канале Кулинарим с Викторией. Сегодня готовлю вот такой красивый десерт без выпечки. Молочный пудинг. Готовится все просто, из доступных продуктов получается очень вкусно. Понадобится небольшое количество ингредиентов. Это молоко, мука, крахмал. Можно использовать только муку, 2 яйца, сахар.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 Друзья, пудинг у меня простоял в холодильнике два часа. Хорошо схватился. Убираем пищевую пленку. Можно оставить пудинг так. Можно его украсить. Я присыплю молочный пудинг шоколадной крошкой. И украшу орешками. Получилось очень-очень вкусно. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч! А я пошла доедать свой десерт.